Неопутанная... Ты Отличная на кого, Феликс? На, отечном... рейд, и вы, и наши... на кого? А мы это все в силу... Кто там? И Кто самой там? Быстрой, самой... На кого нету? Феликс, нельзя. Что Иди сюда. есть прекрасно, отлично. Феликс. Феликс! Хватит там никого нет. Дорогу, пожалуй, как городской седан. В нем есть все. Специализированного для российской пакета до крыши. Он на кого там никого нету Thank <laughs> you.